Есть поговорка, человек живет так, как будто бы никогда не умрет, а умирая умирает так, как будто бы никогда не жил. Я хочу рассказать интересную историю, которую я случайно подглядела в жизни. Молодым часто кажется, что старость. Это то, что с ними никогда не случится. Именно никогда. И я видела, наверное, такого человека, но который уже был старым. Женщина, ей было за 70. Сидела в приемном покое больницы. А, к сожалению, был выходной день. И мало кто приехал для того, чтобы лечь в больницу. Она явно изнавала от скуки, но в то же время ей очень хотелось внимания. И как только появлялся какой-нибудь человек... «Ой, деточка, скажи, сколько времени?» «Без пяти восемь». «А?» «Без пяти восемь». «Что?» 19.55. «А?» Угу. А бабушка поняла, что на третий раз уже неприлично спрашивать на Пришла медсестра и говорит: давайте возьмем кровь. Какую кровь? Я уже что-то сдавала, мне уже что-то брали. А на что у вас брали? Я не знаю, мне же всегда что-то берут. Бабушка была такой активной, и все люди, которые к ней подходили, они не просто делали свое дело, а обязательно с ней разговаривали. Так было. С тремя-четырьмя людьми. И вот люди закончились. Медсестра взяла свои анализы. А врач посмотрел ее и тоже вышла. Окружающие люди, в принципе, рассосались. Кто-то сидел недалеко, но время она уже спрашивала. И тогда она вздохнула и горько сказала, никому-то я не нужна. Да, можно, конечно, с ней поспорить то, что, в принципе, всех, кого она вовлекала в действие, они все откликались на ее просьбы, на ее действия, но обычно никому это конкретный человек, в лучшем случае несколько. И эти люди обычно ограничиваются семьей. Это либо дети, либо муж, что-то вроде того. И все остальные люди на самом деле, даже если бы они оказывали внимание гораздо больше, чем я рассказывала, они бы все равно не возымели действия такого, как близкий человек. И я это видео снимаю именно для того, чтобы рассказать другим о том, что когда-то этот человек, Сделал все возможное, чтобы сейчас, когда уже, на мой взгляд, мало что можно сделать, она констатировала факт, что я никому не нужна. Сначала я думала, что она шутит и утрирует. Мы же всегда думаем о себе и думаем через себя, о других людях. Но когда ее попросили назвать телефон близких людей, она не смогла это сделать. Я не знаю, может быть, их нет, может быть, ей кого-то не хочется трогать. Может быть, она просто не разбирается в телефоне. Да, кстати, в больницу она ложилась одна, никого рядом с ней действительно не было. И, как я поняла, судя по происходящему вокруг, она ложилась в больницу что-то типа терапевтического отделения. То есть, возможно, давление или еще что-то. То есть, это такая вот развлечение для нее было. То есть, это то место, где она может поговорить, пообщаться, поразвлекаться. Десять дней, нечестно ее. Такие люди не ходят домой, не рвутся никуда. Они свои, свою ненужность свою пустоту, изливают на окружающих. Они злятся на молодых, они завидуют счастливым, но они никогда не покажут свою зависть. Обычно оно изливается в виде злости. Я не знаю, права ей или нет, и это не столь важно. Но когда-то ей было 20, 30, 40, 50-60. И когда-то можно было сделать что-то по-другому. Я не говорю о том, что она что-то не так делала. Мы всегда делаем правильный выбор. И что-то сделали очень верно в жизни. Но, наверное, ей хочется по-другому. И мы сейчас э, говорим не столько о ее близких, о ее родных, или их наличие или отсутствие а мы говорим о самом человеке. Во-первых, это простая элементарная благодарность. То есть, если ты хочешь внимания, ты хотя бы заметь, что его тебе оказывают. А, да, его оказывают тогда, когда ты просишь. Но ведь его оказывают. А с другой стороны... Что ты делала всю свою жизнь, что теперь в конце пути ты никому не нужна. Здесь уже не нужны философствования по поводу того, что нужно быть нужной себе и все остальное. Это уже финал. И неважно, осталось два года, двадцать лет, это все равно финал. И если 20, это может быть даже страшно, а не радостно. Человеку часто кажется, что старость никогда не наступит. Однажды мне привели женщину на консультацию. Ей было тоже за 70. Она всю жизнь прожила с мужем-тираном. Они родили одного сына, которого отец заставлял пить мать наряду с ним. По крайней мере, мне так сказала эта женщина. В итоге сын в свои 40 с чем-то лет разбивается в автокатастрофе, а жена сделала то, о чем она мечтала всю свою жизнь. Она освободилась от мужа тирана Очень сложным, на мой взгляд, способом она в состоянии аффекта его убила. И знаете, что она делала в свои семьдесят с лишним лет? Она каждый день выдумывала новый способ покончить с собой. С одной стороны, она ненавидела этого человека и выставляла его тираном, который издевается над ней. А с другой стороны, она была тем самым созависимым партнером, который жил в полнейшей зависимости от своего значимого взрослого, назовем тирана, его именем. И когда она убила этого взрослого, а сама она никогда не знала, что делать, она потерялась очень серьезно и очень сильно. И меня ко мне ее, собственно говоря, привели именно по этой причине, чтобы мы убрали в консультировании суицидные попытки Потому что для ее окружающих родственников это было не совсем понятно. С одной стороны, это же великое счастье избавиться от тирана, который тебя терроризировал всю твою жизнь. И они не понимали, почему она теперь, когда она стала свободной, когда она добилась того, о чем она всю жизнь мечтала, начинает сводить счеты жизни. И она уже не говорила, что она никому не нужна. Это было просто факт. Она вообще не понимала, что делать, как жить и как быть. Видео для того, чтобы в 30, в 40, в 50, когда вы что-то делаете, когда вы в очередной раз что-то прощаете, когда вы в очередной раз с кем-то расстаетесь, вы вспомнили про то, что вам будет 70. Я знаю, многие говорят, ой, многие не доживут. О, такое великое счастье выпадает совсем немногим, поверьте. Вы можете пройтись по кладбищу и посмотреть даты рождения. Основная масса людей это люди э, за 70-80 лет. С каждым годом, как это не печально для нас и неудивительно, продолжительность жизни действительно растет. Не зря пенсионный возраст подняли, потому что все воспринимали пенсию как дополнительный платеж с определенного возраста, но не как повод уходить на эту самую пенсию. Поэтому время наступает и старость наступает. Это не миф, это реальность. И оглядитесь вокруг. Сейчас старых людей э, чуть больше, потому что это как раз постарело бэби-поколение, поколение бэби-бума. Поколение э, но когда-то на их месте будете и вы. Э, подводить итоги – это очень сложно, особенно когда вы подводите итоги совсем всей жизни. Постарайтесь сделать так чтобы вам было, что вспомнить. Когда вы это вспоминали, улыбка была на вашем лице. Постарайтесь быть нужной и себе, и окружающим. И если эти окружающие близкие люди, это совсем замечательно. Никто никогда не женат на работе. Никто никогда не умирает рядом с теми благотворительными акциями, в которых участвовал. Никто никогда не стареет рядом с полным залом, который ему когда-то рукоплескал. Каждый делает это самостоятельно. Мало кому везет умереть молодым и красивым. Большая часть людей все-таки узнает, что такое старость, что такое итоги и что такое разочарование в себе и своих действиях. Когда случилась пандемия, это было маленькой репетиции подведение итогов. Те люди, которые предполагали, что возможны какие-то неурядицы, какие-то проблемы, какие-то катаклизмы, имели либо финансовую подушку, либо какую-то стабильность жизни, либо еще что-либо. И тогда пандемия была неприятностью, но не крахом. У некоторых было по-другому. Поэтому, опираясь на то, что вы делали вчера, Посмотрите, какое завтра ждет вас. Возможно, кого-то это напугает, возможно, кого-то порадует. Если вас это порадовало, сделайте все возможное, чтобы ваше завтра было похожим на сегодня. И несмотря на те изменения, которые у нас есть всегда, ваши изменения только увеличивали вашу радость. И те, кто сейчас чем-то недоволен, у вас есть время. Используйте это время на себя. Прекратите жаловаться и плакать, что вы никому не нужны, что никто не нужен, найти никого нельзя. Все это можно. Если есть какие-то трудности, есть помощники и тому подобного рода вещи. Человек никогда не один. Видит он других или не видит, но на самом деле. Не оставайтесь наедине со своими проблемами одиночества, потому что когда-нибудь, когда вам будет 70-80, уже будет несложно помочь, уже будет просто нельзя это сделать. Успейте быть счастье.